Компания так представляет вашему вниманию двухсекционный деревянный складной массажный стол Виктори. Ножки и каркас массажного стола исполнены из высококачественного бука твердых пород. Особенностью стола есть покрытие, прочная высококачественная искусственная кожа ПУ, мягкая, приятная на ощупь, масло и Также закругленные. Углы и дополнительные латки на них для высокой износостойкости стола. Съемные боковые подлокотники имеют металлические направляющие. Удобный большой вырез для лица в столе. Очень легко закрывается подушечкой. Съемный подлокотник мягкий и имеет анатомическое углубление для лица. Также фиксируется в двух плоскостях и регулируется в любом положении. Под подголовником расположена полочка для рук. Она также легко регулируется по высоте с помощью ремешков. Стол Виктори имеет прорезиненные стальные трассы, защиту для пола. На каждой из ножек есть по две закрутки, с помощью которых регулируется высота стола от 62 до 87 сантиметров. Параметры стола. Длина 185 см, ширина 70 см. Стол выдерживает 250 кг динамической нагрузки. Он не скрипит и не шатается. Можно использовать как в домашних, так и в профессиональных целях.